Всем привет, вы на канале Мейзер и это восьмой выпуск новостей на тему разных гаджетов и игрового железа. Заранее ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Я уже наверное надоел, но все же буду напоминать постоянно о том, что больше новостей на тему игр и всяких интересных железок можно найти у меня в группе ВКонтакте. Новости в ней публикуются каждый день и их много, ссылка в описании. На этом у меня все, переходим к новостям и приятного просмотра. GeForce RTX 3090 Ti с 48 гигабайтами памяти может стать реальностью. Намек на новый адаптер есть в по-Зоток. Пока Nvidia собирается представить видеокарты RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti, в скором выходе которых сомнений уже нет. Возможно, в недрах компании готовится еще одна новинка. В приложении для разгона Zotac Firestorm обнаружилось упоминание не только вышеуказанных карт, но и модели RTX 3090 Ti. Причем, что интересно, по упоминаниям о ней добавлено ровно тогда же, когда и для младших грядущих новинок. Само собой, это еще ни о чем не говорит, к тому же 3090 и так очень производительная и дорогая карта. Но с другой стороны, даже она располагает неполным GPU. активно 10 тысяч с половиной ядер Куда из 10752, а модель Quadro RTX A6000 демонстрирует, что и памяти может быть вдвое больше. Новый Apple Mac Pro получит 40-ядерную SoC и 128-ядерный GPU. Как сообщает Blumberg, в основу высокопроизводительного настольного компьютера Mac Pro, выход которого запланирован на следующий год, должна лечь мощная однокристальная система. Покупатели нового Mac Pro смогут выбрать из двух вариантов однокристальных систем. Модернизированный Mac Pro под кодовыми названиями Jade2CDie и Jade4CDie будет доступен с 20 и 40 ядерной однокристальными системами, причем в первом случае будет 16 ядер высокопроизводительных и 4 энергоэффективных, а во втором – 32 и 8 ядер соответственно. 20-ядерная однокристальная система будет включать 64-ядерный графический процессор. Старшая версия получит 128-ядерный GPU. Новый Mac Pro находится в разработке в течение нескольких месяцев и, как ожидается, будет выглядеть как уменьшенная версия компьютера Mac Pro, выпущенного в 2019 году. Ну и немного статистики в этом видео составлен портрет российского геймера. За год в России изменилось отношение к играм. Бренд MyGames, входящий в состав Mail.ru опубликовал опубликовал интересную статистику по результатам исследования портрет российского геймера 2020. Согласно исследованию, в 2020 году геймеры на всех платформах стали больше покупать игры и совершать внутриигровые покупки. При этом вырос и среднемесячный чек для покупок на всех устройствах, в мобильных играх на 96%, а на ПК на 73%. За последний год в России изменилось отношение к играм. Если в 2019 году только четверть опрошенных поддерживали это увлечение и играли сами, или относились положительно, то в 2020 году уже треть. 70% опрошенных старше 24 лет, 59% игроков мужчины, а 41% женщины. Из них хотя бы раз в месяц 85% играли в мобильные игры, 70% в игры на персональном компьютере и 29% в консольные проекты. Среди опрошенных по-прежнему преобладают поклонники мобильных проектов. 85% опрошенных играли на планшете или смартфоне хотя бы раз за последний месяц, при этом 78% пользуются только Android устройствами, 17% игроков начали играть в мобильные игры менее года назад. Игроки на ПК стали чаще покупать игры. При этом их покупки все больше уходят в цифру, лишь 15% геймеров покупают игры на физических носителях. Доля консольных игроков в 2020 году увеличилась относительно августа 2019 года. В декабре прошлого года почти треть опрошенных хотя бы раз играли на консоли в течение последнего месяца. Аудитория платформы изменилась. Выросла доля женщин и игроков старше 35 лет. Среди компаний Sony занимает лидирующие позиции на рынке. 46% игроков рассматривают возможность приобретения консоли следующего поколения в ближайшие полгода. Из них почти 80% рассматривают именно PlayStation 5. При этом 19,2% уже играют на консолях нового поколения. Модемы в ноутбуках встречаются пока достаточно редко, но Qualcomm, похоже, решила сделать их интеграцию в устройствах намного проще. Компания представила эталонные образцы модемов Snapdragon X65 5G 2 и x 625 5G 2 для ускорения внедрения 5G в отраслевых сегментах, включая ПК, ноутбуки, игровые приставки и так далее. Как можно догадаться из названий, решения представляют собой модули формата M2, то есть установить их можно было бы и самостоятельно, но загвоздка в том, что для работы модемов нужны соответствующие антенны, так что новинки Qualcomm все же ориентированы исключительно на производителей. Новые модемы уже доступны для клиентов Qualcomm, так что первые ноутбуки и ПК с ними могут появиться в ближайшее время. Компания TSMC в сотрудничестве с Национальным Тайваньским университетом и Массачусетским технологическим институтом совершили значительный прорыв в разработке одной нанометровой технологии производства микросхем. Исследователи обнаружили, что использование полуметалла ВИСМУТа в качестве контактных электродов для двухмерных элементов позволяет значительно уменьшить сопротивление и увеличить сток. Это открытие было сделано командой Массачусетского технологического института, а затем было доработано TSMC и NAT. Предполагается, что оно позволит повысить энергетическую эффективность и производительность будущих процессоров. Техпроцесс, основанный на нормах 1 нанометр, может быть разработан в течение нескольких лет. А пока TSMC планирует во втором полугодии 2022 года начать производство по нормам 3 нанометра. На этом у меня новости закончились. Да, их очень мало, но надеюсь, что в следующем выпуске их будет побольше и они будут интереснее. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Вы были на канале Мейзер. Увидимся!